Внезапная тема ролика, не так ли? Я, если честно, и сам немного в шоке от того, что записываю данный ролик вместо создания обзора, например, или других форм безделия, которые я практикую каждый день. Просто на днях я в очередной раз пролистывал свою небольшую библиотеку игр в стиме и вспомнил про игру Gotham City Imposters. На меня сразу же нахлынули немногочисленные, но приятные воспоминания, и я решил скачать эту игру и снова побегать в ней немного. Постреляться с другими людьми в сети, побомбить от того, что ты умираешь в игре чаще, чем раз в 15 секунд, и просто получить много удовольствия. Однако, как оказалось, игра находится в стадии смерти, причем довольно давно. Обнаружил я это, зайдя на официальную страницу игры в Steam, где увидел, что игра здесь больше не продается. В нашем случае это значит, что добавить игру в свою библиотеку из магазина больше нельзя, так как ее удалили из Steam а в августе этого года. Тем не менее, если игра была добавлена на ваш аккаунт до момента удаления игры из магазина, то вы можете спокойно установить ее из своей библиотеки, весь она около 7 гигабайт. И тут, вероятно, кто-то спросит, а что это вообще за игра такая? В чем ее суть? В чем ее сюжет и так далее? Что ж... Давайте немного поговорим об этой игре, благо времени у нас предостаточно. Итак, Gotham City Imposters это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, разработанный ребятами из Monolith Productions и издаваемый Warner Brothers. Игра вышла в 2012 году только на цифровых площадках и была доступна для загрузки на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. Была ли игра мультиплатформенной, это уже загадка. И как несложно догадаться, события игры происходят во вселенной комиксов DC и связаны, в первую очередь, с двумя по-настоящему иконическими персонажами этой вселенной, а именно с Бэтменом и его заклятым врагом Джокером. Правда, есть тут одна загвоздка, ибо самих персонажей в игре вы навряд ли встретите. А вот их последователей фанатиков... Запросто. Перед нами две своеобразные преступные группировки Готэма. Мыши в оригинале Бэтс, подражатели Бэтмена, которые под предлогом наведения порядка в Готэме и вершения справедливости занимаются откровенным самосудом. И Джокеры, как ни странно в оригинале Джокерс, которые тупо безбашенные головорезы, не гнушающиеся воровать, калечить и убивать мирных граждан. И по факту это весь сюжет, ведь ни на глубину, ни на проработку игра не претендует. Впрочем, ей этого и не надо. А такая простая трактовка сути внутреннего сюжета, это даже хорошо. Сразу же хотелось бы отметить графическую стилистику игры, а именно ее оформление и дизайн. И выполнены они достаточно неплохо и интересно, на мой скромный субъективный взгляд. В дизайне каждого аспекта игры прослеживается одна простая вещь – DIY, что расшифровывается как Do-It-Yourself. Наверняка и без меня всем известно, что это достаточно большое объединение людей по всему миру, которые благодаря своей рукастости и креативу могут создать из пластиковой бутылки и тлеющей сигареты гребаную ракету. И я очень респектую всем самодельщикам, потому что они, блин, крутые. Отдельный шатал Дани Крастеру и Алексу Гайверу. Обожаю их контент, хотя сам не понимаю в нем ну не бельмеса. В ту же когорту припишу и канал Dreadcraft Station. Если интересует тематика самодельничества и видеоигр, вам смело нужно туда идти. Возвращаясь к игре, да, DIY тут очень хорошо выражен буквально во всем. Главное меню выглядит как самодельный стенд, на котором банды могут заставлять какие-то планы действий и разрабатывать тактики против противников. Кастомизация пушек и персонажа о чем мы поговорим немного позже, также ярко поддерживает эту стилистику, и поэтому ты как-то подсознательно проникаешься тому, что происходит на экране, и действительно веришь, что такое могло бы происходить в реальной жизни. Однако, не сюжетом и не своим достойным, на мой взгляд, визуальным оформлением, эта игра полюбилась не многочисленным игрокам, а своим геймплеем, поэтому давайте к нему им перейдем. Суть геймплея этой игры такова. Вся игра это обычный сетевой шутер от первого лица, где игрок может вступить в одну из двух вышеописанных банд и на определенной карте просто повоевать с другой группировкой. В игре есть четыре режима. Team Desmatch, который в своем пояснении не нуждается. Fumigation, являющийся обычным захватом и контролем определенных точек на карте. Psych Warfare, являющийся захватом флага. И Bounty Хантер, где нужно собрать наибольшее количество монет за время игры, которые будут выпадать с мертвых противников и союзников. В своей основе вышеперечисленные режимы чем-то напоминают, ну или скорее являются, режимами из других популярных сетевых шутеров того времени. Да и нашего времени тоже. Но в основе своей перечисления этих режимов навевает в голове только одну игру. Поэтому давайте я сейчас отчитаю... Примерно 5 секунд, после чего мы вместе назовем эту игру. Я в ролике, а вы вслух или про себя за просмотром. Готовы? Team Fortress 2. Да, как ни странно, именно Team Fortress 2 почему-то всплывает в голове чаще всего, когда я вижу перед собой Gotham City Imposters. И несмотря на то, что в игре всего 4 совместных режима, существует и еще один, однопользовательский, который называется Challenges и который тупо скучные, так как нам предлагают проходить обычные челленджи на время в разных картах. Конечно, это позволяет немного лучше изучить эти карты, но веселее этот режим не становится. Ну и шестой режим игры — это обучение, где нам покажут забавную, по меркам 2012 года, стенку с приветствием и обучат основным геймплейным механикам. Кстати, по поводу этой сценки. Есть тут у меня одна шутка. Кто дал тебе право? В чем разница между тобой и мной? Я не ношу хоккейную защиту. Эй, Бэтс, а что ты скажешь этим вот парням? Что они убивают, или что ты не носишь коробку на башке? Эх, ладно, так или иначе, давайте кратенько пробежимся по основным геймплейным механикам. Первая и главная механика, это стрельба из вашего оружия. Ничего необычного, ПКМ прицеливание, ЛКМ стрельба. Лично я разницы в стрельбе с прицеливанием и без него не заметил. Да и разбросу оружия не сказать, чтобы был большим. Поэтому стрельбу можно считать достаточно легкой частью геймплея. Вторая механика – это второе оружие у вашего персонажа. Ничем не отличается от основной механики, разве что вы можете выбрать не какую-нибудь скорострельную пушку, а что-нибудь поинтересней, например, рогатку с нитроглицерином или ракетницу. Следующее оружие – это метательное оружие. Здесь все просто. У вас есть то, что можно метнуть, и вы этим пользуетесь. Ассортимент этого оружия достаточно большой, но об этом мы поговорим немного позже. Дальше идет ваш персональный гаджет, которым игрок может воспользоваться во время матча. В основном он нужен для того, чтобы повысить вашу мобильность, и поэтому основные гаджеты — это гарпун, который можно прицепиться к стене и притянуться к ней, роликовые коньки, позволяющие разогнаться и подпрыгнуть на трамплине, ботинки с пружинами, позволяющие прыгать выше и дальше, планер, на котором вы можете парить над землей и совершать удар с воздуха, ну и другие гаджеты разной степени полезности. Как и было сказано, они всего лишь повышают мобильность игрока и справляются с этим достаточно хорошо. Само собой, если гаджеты нужны для того, чтобы перемещаться дальше и выше, то и карты должны быть под это подстроены. И так оно и есть. На любой локации то и дело можно встретить трамплины, на которых можно брать разгон на роликах, батуты, которые просто позволяют запрыгнуть повыше, и вентиляционные люки с горячим воздухом, позволяющие игроку воспарить на планере. Помимо этого, на локациях разбросаны лечилки, около которых можно и здоровье восстановить, и патронов для оружия поднабрать. Да, боеприпас вашего оружия в игре ограничен, поэтому бесконечно бегать и стрелять не получится, и поэтому нужно постоянно думать о том, как не расстрелять все патроны в молоко и как не растерять все единицы хп во время матча. А значит нужно быть проворным и аккуратным, так как в хорошем матче здоровье тратится с завидной скоростью, а игрок может умереть даже по неосторожности, просто упав с достаточно высокой точки на карте. Одно из главных преимуществ игры, на мой взгляд, это проработанная, но упрощенная кастомизация вообще всего, что есть в игре. Начиная от оружия и заканчивая самим подконтрольным персонажем. Причем кастомизация, как я и говорил, очень сильно отдает стилистикой DIY. С оружием все просто. Первые два слота можно выбрать любую пушку из доступного списка, который достаточно обширен. А также поставить на пушку один из предлагаемых модификаторов. Например прицел, глушитель или вообще другой вид боеприпасов, если такой выбор есть. Ну и конечно же можно выкрасить пушку в один из доступных цветов. Также стоит подчеркнуть, что доступных ладаутов, то есть сборок вашего персонажа и гаджетов на каждый матч, всего два. И нужно уметь правильно и удобно их настроить, чтобы во время игры не иметь никаких проблем. Помимо оружия, в ладаутах можно настроить и вашего персонажа. Например, задать ему определенную внешность и выбрать голос, уникальный для каждой из банд. Также здесь можно будет указать два забавных факта для вашего персонажа, которые являются дополнительными перками во время игры. Например, регенерация здоровья или больше урона от взрывчатки. Еще можно выбрать то, как будет проявляться ваша ярость, которая является своеобразной ультой и срабатывает только при выполнении определенных условий. А также можно будет выбрать психотип вашего персонажа, который также дает определенные бонусы. Опять же, так как Лодоуто 2, вы способны настроить оба по своему вкусу и иметь два уникальных билда адаптированных специально под ваш тип игры. И тут мне хотелось бы закончить говорить о геймплее и поговорить о том, почему игра внезапно умерла и что к этому привело. Первая и, пожалуй, самая главная причина заключается в том, что с момента выхода игры аж в 2012 году игру никто особо не обновлял и не поддерживал, хотя игроки активно показывали то, что проект им интересен. Более того, рискну предположить, что прямо сейчас все оставшиеся игроки играют именно в билд, который вышел в 2012 году в стиме что не делает игру оригинальнее. Из-за этого, что игру не поддерживали, многие игроки, заценив проект, просто начали от него отваливаться, так как существовало и до сих пор существует куча проектов, которые могут предложить больше режимов и более разнообразный геймплей. И это вторая причина смерти игры. Да, именно это я считаю второй причиной, потому что даже сейчас есть много других онлайн-шутеров, в которые играть будет намного веселее, причем как платных, так и бесплатных. CSGO, Overwatch, Fortnite, Apex Legends, PUBG, Paladins, Call of Duty, да даже Team Fortress 2. И это далеко не весь список. Я готов поспорить, что никому, кто играл во все вышеперечисленные, никогда не придет в голову поиграть в обычный шутер про банды Бэтменов и Джокеров, которые просто воюют между собой. И это даже при том, что играть в Gotham City Imposters довольно весело. Да, может быть она не совсем то, чего ты ожидаешь от игры по вселенной DC, где все выглядит мрачным, а тут наоборот все пестрое и цветастое. Да, здесь не хватает режимов, и по сути геймплей однообразен. Ну, пришел, убил, умер, возродился и так по кругу. Тем не менее, игре стоило бы дать шанс и все же попробовать провести в ней хотя бы пару-тройку часов, потому что играть в нее было весело и не напряжно. И как шутерок на вечерок для человека, который пришел с работы или учебы, игра более чем хороша. Конечно, я сейчас просто сижу и нахваливаю игру, как будто она действительно является шедевром, но я говорю это со своей колокольни и уже описал несколько причин, почему эта игра может и не будет интересна конкретно вам. Плюс это еще не все. Конкретно сейчас я смогу выделить еще несколько пунктов, почему сыграть в эту игру будет проблематично. Первое, это, конечно же, недоступность игры для загрузки из магазина Steam. Даже с помощью Family Sharing добавить игру себе на аккаунт вы не сможете. Единственная возможность закона приобрести себе игру, это сервис Xbox Live, где и версия для Xbox 360 все еще продается и стоит около 8,5 долларов, ну или чуть больше 500 рублей. Уж не знаю, доступна ли игра по обратной совместимости для Xbox One, но если у вас есть старушка Xbox 360 и лишние деньги, то это вполне рабочий вариант. Правда, он не исключает остальные проблемы, которые я опишу ниже. Второе. Это Мертвый онлайн, в котором искать игроков нужно ну очень и очень долго. Когда-то игроки жаловались на слишком долгое подключение к соревновательному режиму в Overwatch. Посмотрел бы я на этих людей, которые бы ждали без малого 40-50 минут, чтобы сыграть одну игру для записи футажа, поиграть в нее 10 минут и потом развалиться опять. Слабаки херовы. Третье. Это отсутствие возможности создания персонального сервера, благодаря которому можно было бы собирать больше народа на отдельном сервере, а не ждать по 3 часа, пока найдется игра. Увы, но такой возможности не было изначально, так как игра портировалась на ПК с консолей, и там невозможно было создать отдельный сервер самому, что вполне логично, поэтому эту функцию никто реализовывать не захотел. Ну и четвертое, пожалуй, это непосредственно интерес к проекту, который на самом деле минимален и падает с каждым днем все ниже и ниже. И на самом деле я понимаю людей. Зачем людям игра про то, как ряжные дебилы убивают друг друга? Лучше поиграть в более доступный и более проработанный проект, где к тому же и онлайн побольше, и режимов побольше, и механики поинтереснее и все такое. И на самом деле от этого еще более обидно, так как, на мой взгляд, проект является достаточно хорошим. Тем не менее, многие игроки, которые попадаются сейчас в обсуждениях или в отзывах на странице игры, пишут, что хотели бы вернуться в игру, и как хорошо проводили в ней время. Отмечали ее плюсы, ее минусы. Создаются даже сообщества, в которых игроки пытаются кооперироваться и просто поиграть. Но удается это не всегда. В конечном счете, ты понимаешь, что даже самый интересный с точки зрения визуала и геймплея проект может в итоге скатиться в пропасть, из которого вряд ли он когда-либо выберется. А уж проект типа Gotham City Imposters и подавно. И, к сожалению, именно поэтому Gotham City Imposters ⁇ это игра, которая никому не нужна. И я не буду кого-то упрашивать или заставлять скачать ее, чтобы немного поднять онлайн-игры, или просто иметь возможность поиграть. Мне кажется, что те, кто действительно хотел в нее поиграть, уже это сделали и приняли смерть этого проекта. Что достаточно печально.